Мирин, мирин. Как же оно красиво должно зайти сюда. Не угадал, что ли? О. Вот так. Там растворчика чуть-чуть. Смотри, как хорошо. Класс. А вот эти? А тут раствором замажется. Все. А, а это место для... А это место будут сюда ставиться... Шампуры? Все, что надо это будет ставить. Типа упор для сетки Сетка будет ставиться, елочка сюда будет ставиться Крестовина будет ставиться Казан сюда будет ставить, Все будет ставиться Ух ты. Некрасиво я вырезал, мне не понравилось. Ну давай следующий режь А мне нравится Ну зрители оцените Нравится вам Пишите в комментариях Критику принимаем Мне подходит Критику как принимаем. скажете, если мы неправильно строим, пожалуйста, помогайте, да. пишите. Знаешь Конечно, еще? я знаю, что надо тут делать горловину, чтобы она сужалась. Ну, и так будет работать у нас. Это эксперименты. Мы, мы его заставим. Это мои идеи. Восплощаются в жизнь. Если так я поставлю, Вверх ногами. Так так, повырезали мы У нас остался последний камушек Сейчас мы Замеряем, примерим Нарисуем Срежем Вот так вот, раз Раз Теперь что мы делаем вот так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 Так. Эти уголки надо срезать, Теперь да? Теперь эти уголочки аккуратно срезаем. все исключительно все а сюда будет ставиться крестовинки шампура может она будет вешаться и обязательно надо сделать нормальную крышку сюда чтобы когда прогреется чтобы сохранять нормальное тепло раствор остался? раствор есть сейчас будем сажать на раствор О. мочить больше не будем? нет они мокрые Начнем, наверное, с вот этого камушка, вот как они стоят, так и будем сажать на расту. Первый пошел. Не спешу никуда. Mm -hmm. не упало так что самое интересное осталось у меня уголочки Ха! чего бы их не применить хм. э -э. те что срезали обратно положили интересно Сука рядышком да вот так вот, да, здорово раз и потом все это зальется жиденьким растворчиком будет шикарно нет этот я наверно зря пока еще суну нам же надо этот кирпич поставить Ну, все замечательно шикарно получается это мы всунем проверочка проверочка все шикарно прям все 90 градусов Два кирпича идеально, да? Да. Мы сейчас это дальше запомню. Горчика. Еще... Этот не станет, наверное, стал. Станет. О, все-таки два кирпичика было, два кирпича. Тогда будет законченный вариант у нас. Да. Как она так, да? Угу. О. Здора. Так. Продолжаем. идеально так что мы туда запихнем запихнем мы сюда не хватит как мы тут пихали вот так тюк-чук тюк-тук-тук все-таки красиво будет и крепче так крепче но но все равно, меньше дырочек. Больше камня. Так. Теперь ставим этот камушек. Лишнее выдавит. Ну пала. Пала? Поднимем. То не страшно. Так, ема... Сейчас еще упадет. Так... Чуть, чуть завалили так вот. О, как глазомер идеально нету этого чтобы мерить выбора есть уровень но тут же вверх она и так, и видно, да? а, ну и так видно да ну и так теперь поднимем цемент нет надо еще померить нет вот эту ага, угол. здесь совпало и здесь совпало. Нет, чуть-чуть. Не совпал. На меня, да? Вот так мы его поставим. Угу. Все. Идеально. Тут идеально. Так, теперь ставим этот. Хотя надо было бы уровень взять. Сейчас пойду возьму. помогает. Уже темнеет, ты смотри, как будто бы угадал, а тут не угадал немножко, тут надо ниже сажать, ну там чуть постучать можно. Сейчас мы его посадим ниже. Лучше посадить ниже, тут а то сковородку будет переворачивать. Портошечека жареный. Чуть-чуть еще. А тут хорошо камень? Идеально. Вот этот может стукнет. Ну, этот он ага. больше не был. Как крышка наша ляжет, интересно. Так еще два залей. А подожди надо. Меряем временную крышку, а, да? неровная. Неровная? Нет, у меня есть другая крышка. Маловато чуть-чуть, да? Маловато, ну. Вот не да. получится, надо большую крышку. Угу. А вон бочки Нет. есть крышка. Можно принципе, будет вырезать. В принципе, нормально. Ладно, потом будем мерить, да? Да. Сейчас еще это уже темнеет. Уже темнеет. Нам еще чуть-чуть осталось довольно. Билка садится. Кирпичики мочил. Чё? Раз темней, значит хорошо. А ты накрывать больше надо? Вдруг дождь да, будет. из того, что что попадало, да? Ширина, угу. ну, а длина, не какая глубина. Ну вот, мне стою почти по пояс. Глубокий получился. Да. Сейчас тут я подмажу месте. Поехали. Ну, дорогие друзья вот мы и построили сейчас я обмажу вот эти все стыки и пусть сохнет Недель... дальше будет недельку 2 две. Две недельки у нас будет оно сохнуть потом мы его немножко протапливать будем за это время я крышки сделаю сюда покажу вам какие крышки будут итак вырезали мы 4 кирпичика сейчас мы их так приблизительно о, попал. Под 90 градусов выставим. А где-то так. Еще О, где-то вот так вот чтобы сковородка поместилась. Так ты что? входит и выходит. Замечательно выходит. Теперь мне надо заполнить вот эти уголочки. Если у меня вот сколько? 4 кусочка. Еще два кирпича остается. Вот. Я вот думаю, как их поставить. Или вот так вот поставить. А эти места заполнить. Наверное, таки так и буду ставить их. Да? Вот так. А что тут? Или ставить их вот так вот. И заполнять. И будет... Тогда маленькие уголочки только остаются. Уголочки меньше остаются, да? Угу. Ну, попробуем. Два кирпича все равно еще есть. Лишних мы купили, да? А сколько кирпич стоит? Сколько? 1450 гривен. Не. 16 16 гривен один кирпич не 1580 16 около 16 гривен короче один кирпич. ладно потратишь кирпичи попортишь так так 16. что вы мне скажете а? наверное вот так наверное вот так мы там будем там получается ставить. маленькие уголочки да вот так на тоже угу. замерять же надо тогда тогда тогда карандаш где если... нет надо их замочить вначале они не пылили, чтобы они не пылили. это один. по а нам 4 кусочка надо. Угу. Ну, так один вырежу, а потом по нему. не, по нему не вырежешь, наверное надо по месту вырезать. второй. а внутри как колодец, смотри. третий и четвертый. да, все, замачивать. И бульбочки идут. Смотри, как сильно бульбочки. И бульбочки идут. Подождем немножко. Для вас время пролетит незаметно. Длинный. Смотри. До пола. Сколько шашлыка? Вот. Отсюда до сюда. Целая рука. Да что ты показываешь людям? Класс. Э -э -э -э. Yeah. А наедимся. Когда, когда будем делать пробу? сколько поменьше. шашлыка можно захавать? И все сниму на видео. Класс. Ждем. Тут ну, одним шампуром можно всю семью напермить. А мы а кирпича мало, на крышку. А самсу готовить вот. будем? Да. Теперь надо будет сюда. Мысли вслух. Это не ржавейка? Нет, это ржавейка. ржавейка, да? Идеально. А тебе сверху. надо что? Просто чтобы вверх. А вот тут, тут дырка да. будет. Я его то Тут две ручки по сделаем, приварим. Ха -ха! О! покажи, покажи. Не ехать. Не ехать. Вот Кирпич. Вот. Раз и все. Класс, знак был. А где знак, да, Сами нарисовали. Он уже столько лет валяется у нас дома. В общем. Это будет крышечка для прогрева, но думаю в дальнейшем из облегченного шамота сделать крышку Фу, хорошую. Может железо кстати, есть видео, как такую крышку сделать. Мы тоже сделаем видео. Да. И тогда, Смотрите. Да, там дыр будет прогреваться вообще идеально. А в нем еще и коптить можно. Да? Да. Коптить? Не уже пахнет копченой колбаской так ставим замеряем чертим а по низу что мы будем отрезать опа так, все внизу срезаем вот, вот это мы срезаем как у тебя камушек полетит как у меня камушек еще раствором залепит. А тут прилетят. Примеряем. Примеряем. Попал. Сюда некрасиво входит. А сюда? А -а -а. Сюда некрасиво Не входит. Не входит. Сюда много. Вот сюда лучше всего. Но надо вот здесь немножко подчухать. Наступило утро следующего дня. Уже даже после обеда показать он немножко подсох муж уже помыл все здесь положил кирпичик сейчас покажу вам окончательный результат пока он будет сохнуть две недели пока съемок не буду вести позже буду показывать дальше вот каждый камушек отмылся красивый получился. посмотрите какой красивый вот такой окончательный результат Через две недели покажу в работе его. А со стороны выглядит вот так. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Будет много интересного. До свидания.